Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Жуниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы с вами поговорим про дереализацию. И про тот факт, что у кого-то она вообще 24 на 7 и не проходит. Означает ли это, что вы уже сходите с ума? Давайте все по порядку. Дело в том, что в первую очередь вам нужно понять, что дереализация – это такой же симптом страха, как и любые другие симптомы страха у других людей на фоне повышенной тревожности. Это то же самое, как головокружение, как сердцебиение, как напряжение и дело просто в том что именно вы человек уникально сосредоточились именно на этих ощущениях, на ощущениях нереальности происходящего. Но дело просто в том, что вот это ощущение нереальности происходящего его испытывает каждый абсолютный человек на Земле, и даже этого не замечает. Это ощущение нереальности происходящего возникает у каждого человека во время сильного стресса, когда ему говорят какую-то страшную новость, которую он пока еще не в силах переварить. У него, многие люди же говорят, у меня как будто Земля ушла из-под ног, как будто все внутри упало, я, как будто я это не я, не понимаю где я нахожусь, что происходит и так далее. Вам нужно понять, что процесс того, что это дереализация 24 на 7 связан именно с вашей реакцией на саму дереализацию. Как ни парадоксально это звучит, но именно вы и приводите к тому, что эти симптомы находятся у вас все время. И сейчас я вам просто по шагам объясню, как это происходит, ну и соответственно объясню, что уже с этим делать, потому что наконец-то пора уже вам начать двигаться в правильном направлении, чтобы от этих всех проблем избавляться. В первую очередь нужно понять, что любые симптомы страха, в том числе и дереализация, являются следствием вашей повышенной тревожности. То есть у вас есть повышенная тревожность, соизмеримость которой вы постоянно чувствуете симптомы страха в теле, как бы фоново. И это причем не только дереализация, это и другие симптомы. Обычно, когда люди ко мне приходят на курсы, они говорят, у меня вот дереализация. Я говорю, хорошо, хорошо, давайте пройдемся по всем симптомам. И оказывается, что у них еще в добавок, еще 5-6-7 симптомов других есть, которые возникают вместе с дереализацией. Например, сухость во рту, дрожь, онемение, дискомфорт в животе, слабость в ногах и другие. То есть поймите, что у вас возникают не только дереализации и другие симптомы. Следующий этап, когда у вас возникает страх, он провоцирует симптомы, в том числе дереализацию. Что происходит после этого? После этого вы считаете эти симптомы ненормальными. Вуаля! Вы только что создали замкнутую систему. Я испытываю страх, возникают симптомы. Я считаю симптомы ненормальные, испытываю на них страх. Можно сказать, что это некий аналог микропанической атаки. Потому что в какой-то степени паническая атака возникает именно тогда, когда вы воспринимаете свои состояния, вызванные страхом, как опасные. Но в случае панической атаки вы считаете, что они опасны прямо сейчас. Что прямо сейчас что-то со мной произойдет, например я прямо сейчас сойду с ума. А в случае с дереализацией вы считаете, что прямо сейчас вы с ума не сойдете, но вы уже начинаете сходить с ума, и это может произойти в будущем. Скажем так, вы воспринимаете свои симптомы дереализации как признак того, что в будущем вы способны сойти с ума в принципе, потерять над собой контроль, потерять самообладание, что это не вполне нормальное поведение, адекватное и так далее, но еще не дошло до грани. Скажем так, где-то впереди вы к этой грани скоро приблизитесь. И что же получается получается так что как только эти симптомы есть вы тут же на них сосредотачиваетесь тут же их чувствуете тут же их боитесь и они поддерживаются то есть вы в течение дня всего поддерживаете эти симптомы я, кстати, могу сказать, что это похоже на аналог сигарет. Когда человек выкуривает сигарету, через час у него уровень никотина в организме снижается, это создает дискомфорт, который требует новую сигарету. Вот примерно то же самое происходит и с вами. У вас возникает страх, он вызывает дереализацию, потом страх на дереализацию, и вы страхом поддерживаете на все это протяжении времени дереализацию. Кстати, это очень легко доказывается. У вас есть такие моменты, когда дереализации нет. То есть вы даже можете не замечать. Просто в какой-то момент потом вспоминаете, что надо же у меня там два часа не было дереализации, потому что вы занимались чем-то другим. То есть ваш фокус внимания был смещен с дереализации на какой-то другой процесс, и поэтому вы ее не замечали. Но когда человек говорит, что она у меня 24 на 7, что он имеет в виду? Он имеет в виду, когда он только пытается сосредоточиться на ощущениях, задать себе вопрос, есть она или нет? <laughs> она есть. И получается, что каждый раз, когда вы пытаетесь сканировать себя на, на наличие дереализации, тут же возникает страх, что она будет, страх создает дереализацию. Вот опять же ваш процесс создания у самого себя вот этих ощущений. В первую очередь нужно понять, что ваша проблема эмоциональная, дереализация, проблема со страхом, они эмоциональные проблемы. И к вашей психике, к вашей нормальности это не имеет вообще никакого отношения. Поэтому можете расслабиться, вы точно от этого не сойдете с ума. Но проблема заключается в том, что пока у вас есть повышенная тревожность, у вас будет дереализация. Это факт. Любые попытки избавляться от нее через йогу, дыхание, релаксацию, медитации, препараты, через что угодно, даст только временный эффект. Потому что как только возникает страх, он тоже провоцирует дереализацию. Почему именно у вас, вот у всех вот нормальных людей, сердцебиение до да головокружения, а у вас вот дереализация, казалось бы, да? А дело в том, что вы боитесь за свою психику. То есть вы считаете, что многое в вашей жизни является ненормальным. Собственно, это провоцирует и как раз вашу повышенную тревожность. То есть, ваша повышенная тревожность она находится в направлении страха за свою психику. Это один из базовых страхов. И пока этот уровень тревожности вы не снизите, вы, соответственно, не сможете никак избавиться от дереализации. Соответственно, первый шаг это снижение общей тревожности, потому что все симптомы снижаются, как только снижается общая тревожность. Собственно, раньше, когда не было этой тревожности, не было и дереализации. Но при этом у любого человека на фоне стресса эти симптомы возникают. Но дело в том, что когда они у него возникают, они тут же пропадают после того, как страх ушел. Почему? Потому что сами симптомы человек не воспринимает как опасные. То есть он чувствует, что вокруг ему кажется, что все нереально, но при этом он считает, что это, наверное, вполне нормально в рамках моего состояния. Вы же наоборот считаете, что в рамках вашего состояния вы не должны себя так чувствовать. И вам кажется, что это патология, что это какая-то проблема с психикой, и поэтому это вызывает страх. Чтобы не быть голословным, я вам уже сказал, да, что это нормально, что дереализация – симптом страха, и что, чтобы убрать дереализацию, нужно снижать тревожность. Для, конечно, следующий вопрос. Как это сделать? Многие пишут, как мне снижает тревожность? Как мне снижает тревожность? Все очень просто, друзья. Специально я подготовил для вас свой видеокурс. Он бесплатный. Видеокурс 5 шагов. Там я рассказываю всю свою технологию избавления от тревожности. Ссылку на этот видеокурс я оставлю прикрепленным комментарием к этому видео. Обязательно посмотрите его и еще напишите свои вопросы, какие есть у вас еще. Напоминаю, что это был ответ на вопрос одного из моих подписчиков в комментариях. Если вы хотите, чтобы я снимал такие видео, отвечающие на ваш вопрос, просто пишите их в комментариях. И на самые интересные вопросы я обязательно буду снимать видео. Спасибо большое. Всем пока.